Всем привет! В этом видео мы рассмотрим индикатор Staked Imbalance в торгово-аналитической платформе ATAS. Staked Imbalance переводится как «сложенные дисбалансы». Данный индикатор сравнивает связку объема бидов на одном уровне с объемами асков на уровне выше. Отображается он на всех типах графиков и таймфреймов. Представлен индикатор в виде горизонтальных линий и по умолчанию темно-зелеными линиями отмечены перевесы объема асков над бедами, а темно-красным цветом отображены перевесы бедов над асками. Для того, чтобы понять принцип работы индикатора, необходимо рассмотреть его настройки. Для добавления индикатора на график в разделе технических индикаторов выбираем Staked Imbalance. Также для этого можно воспользоваться строкой поиска. В настройках данного индикатора мы можем изменить цвета. AskBit – это цвет перевеса аскам над бидами, а BitAsk – это цвет перевеса бидов над асками. Далее выбирается минимальное процентное соотношение дисбаланса. Если, например, выбрать значение 300%, это будет означать, что перевес должен быть минимум в 3 раза. Например, если объем стоит 30%, то перевес должен быть более 90 контрактов или акций в зависимости от торгуемого инструмента. Здесь выбирается количество ценовых уровней, идущих подряд, на которых должен быть указан перевес. Например, если стоит значение 3, то подряд на каждой из трех ближайших цен должен быть перевес более 90 контрактов или акций. Imbalance Volume – это фильтр минимального объема. Здесь настраивается толщина линий индикатора, а здесь выбирается длина этих линий. Таким образом, включив данный индикатор в свою торговую систему, вы сможете с большей точностью и в нужный момент находить дисбалансы на рынке в реальном времени. Подписывайтесь на наш канал, если еще не подписаны, а также ставьте лайк, если это видео было вам полезно. Также смотрите наши следующие видео, которые вы видите у себя на экране. И до встречи в следующих видео!